Привет всем! Готовимся к отъезду! Перед поездкой обязательная профилактика всех движущихся частей чемодана. Смазываю колеса и кулисы волшебной смазкой ВД. В свое время у нас было небольшое производство сумок, и это наши чемоданы, которые мы придумали для таких поездок. Они легки, удобны и подходят для большинства лоукостеров. Их размеры 20, 40 и 55 сантиметров. До сих пор звонят оптовики и интересуются, не открыли ли мы производство снова. Нет, не открыли. Это наши друзья, историческая фотография. Багаж, как и в любой другой чемодан, укладываем так, чтобы тяжелые вещи лежали ближе к колесам и к задней спинке. О, все, за нами приехали, на вокзал поехали. На нашем вокзале города Глазово открыта часовня Николая Чудотворца. Он является покровителем путешествующих, моряков, сирот и невинно осужденных. На Западе всех, но в основном детей. Он же Святой Николас и Санта-Клаус. Спасибо нашим друзьям за то, что проводили нас до вокзала. Вадим и Мария Вадим недавно был на Эльбрусе. Витель Брус из самолета видно. Здорово. Ссылка на его канал и видео в правой верхней части экрана. Всю дорогу до Москвы. Всю дорогу до Москвы. Всю железную дорогу до Москвы я проспал. Так же, как и мой сосед по купе плацкарта. Утром за окном красота, на траве роса, в речке туман, небо чистое солнце яркое. Появился интернет. Смотрим по картам Google, как нам добраться на общественном транспорте и за какое время. Примерное время 2 часа 20 минут. Метро и автобус 308. Бюджет 137 рублей на человека на июнь 2017 года. Ну что ж, проверим. Для любителей комфорта к услугам Юбер за 1000 рублей и для экстремалов можно дойти пешком примерно за 10 часов. Ура! Москва! Москва! Столица из столиц! Москва! Миллион приезжих лиц! Ярославский вокзал. Нам нужно добраться до аэропорта Домодедово. Идем в ближайший вход в метро. пару билетов на одну поездку. 55 рублей на человека. Спускаемся к поездам. Станция Комсомольская. Наверное, самая красивая в московском метрополитене. Домодедовская. Выходим из вагона и поворачиваем налево. Выходя из метро, переход. Поворачиваем направо и идем до конца перехода. По переходу зазывал за 150 рублей на такси игнорируем. за 150 рублей на такси, игнорируем. За 130 на автобус тоже, вот он наш, за 82 рубля некоммерческий Мосборд Транс, а остановка находится чуть дальше. Вроде погода сегодня летная, будем надеяться. Обгоняем аэроэкспресс. Вот и аэропорт Домодедово. Пока все. Под итог. Google map оказался прав. Бюджет проезда Ярославский вокзал аэропорт Домодедово на общественном транспорте обошелся в 137 рублей. Далее летим далее, точнее в Брюссель. И проверяем, также ли правильно указаны рейсы общественного транспорта в Google Maps да. Бельгии. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Пока!